Всем привет! Вот мы зашли в Minecraft BitDrock. Заходим, ну, мы будем в внутреннем голосовании. Там проголосуем и сыграем некоторые мини-игры, их больше. Но я, которые мне больше понравились, сыграю. Ну и может что-нибудь еще зачитаю и расскажу. Итак, начинаем вот выборы Mobo 2022. Заходим. Вот, теперь мы можем снова зайти, этого а было не получалось. Вот, голосование за мобов. Вот, видим игроков. Сейчас мы поговорим с нашим. Голосование будет открыто всего 24 часа, пока прямой эфир Майнкрафт-лифт не выйдет в прямой эфир. Потом голосование завершится, и это место исчезнет навсегда. Это ваш шанс внести свой вклад в грядущие изменения. Крошка Йенс расскажет вам о голосовании, а крошка Агнес о мобах. Не забудьте попробовать мини-игры. Тут есть вот падать сверху можно... Ну, я уже ее не буду играть. И там можно сражаться вот с зомби. Э -э там можно голосовать за туфового голема. Или вот тут-то вот за негодника, туфового голема и снифера. Тут тоже есть места, где можно голосовать за э негодника и туфового голема. Эээ, сейчас поговорим... Хей, yeah! hey, меня зовут Крошка Йенс. добро пожаловать на голосование, ваш голос определит будущий Майнкрафт. Помогите нам, разработчикам Mojang, выбрать моба, над которым нам работать дальше. Есть три идеи, но мы должны выбрать одну. Всего одну! Дернется за рычаг, чтобы проголосовать за полюбившегося вам моба. Сейчас... Привет, я Крошка Аганес. Добро пожаловать в этот мир мобов. Мы так рады рассказать вам больше о мобах, чтобы помочь вам решить, за кого отдать свой голос. О ком из них вы хотели бы узнать? Давайте начнем с Снифера. Снифер когда-то была частью экосистемы Overworld. Теперь вы можете вернуть вымершую толпу, если сможете найти ее яйцо. Ну, идет информация на английском. Дальше, туфовый голем. Самая туф-голем, это статуя с изюминкой, она оживает. Когда он проснется, он будет ходить, поднимать и держать любой предмет, который ему попадется. Не волнуйтесь, она вернется на то же место, куда вы ее поместили, когда превратится обратно в статую. Дальше, Раскаль. Да раскаль озорная толпа, которая любит играть в прятки. Он скрывается в подземных шахтах ожидая пока его найдут. Азорный моб, который любит играть в прятки. Моб Раскаль обитает в подземных шахтах и только и ждет, чтобы его нашли. Если вы заметите одного и того же моба Раскаль три раза, он даст вам награду, так что смотрите в оба. Вот мы узнали больше о мобах. Сейчас... Оу... Такой... Спуск есть. Вот, тут у нас есть лягушки. О! Ладно. Так, побежали. Сейчас что я вам хочу показать? Давайте-ка для начала мы, вот смотрите, здесь можно за раскай голосовать тоже. Сейчас покажу, где можно за него голосовать. Вот здесь можно тоже за раскаль голосовать. Э -э здесь за туфового голема. И вот дергать любой рычагов, но... И за снифера. И тут, конечно же, подойти к нему, и сыграть в э полосу препятствий. Также вот здесь. Уже по туфовому голему, а здесь раскаль. Тут можно сыграть мини-игру, сразиться с зомби. Вот, они с ними сражаются. Э -э, дальше. Тут можно голосовать за раскали, а тут можно прокатиться на американских горках. Дальше. Сейчас бежим сюда. Здесь у нас снифер. Он такой вот. Это снифер. Я думал, что они вымерли. Они очень любили растения и... Господи, какие же они милашки, когда вынюхивают семена. Если сообщество проголосует за снифер, они могут помочь нам найти новые растения он похоже очень хорошо разбирается в растениях со всеми этими яйцами я готов поспорить что мы могли бы помочь им снова процветать в мире ну, вот такой вот а вот здесь тоже за него можно голосовать вот я проголосовал за снифера дальше Идем и смотрим. Здесь как раз вот эта игра. Вот. Взаимодействие с ней. Мы, если присоединиться, мы начнем игру. Можно посмотреть список. Таблица лидеров падений. Вот. То есть начинаем, будем играть и падать вот сверху сюда. Сейчас покажу куда. Я просто играю и уже. И вот прямо сюда мы будем падать. Сверху там преодолеваешь тоже. Сможешь ли ты, ни за что не зацепившись, приземлиться? Тут у нас... Можно тоже голосовать за туфу голема. Это статуя или вешалка? Ой, оно живое. Подождите, может ли это быть туфголем? Они могут держать предметы в руках и перемещаться по вашему дому. Это художественная выставка, которая может держать вашу шляпу. О, это в Голем. Ходит мава статуя, которая может ожить. Если игроки проголосуют за них, мы можем открыть художественную выставку. Итак. Что у нас тут? а тут у нас ничего на самом деле хотя есть информация что только у кого лицензии могут голосовать Но на самом деле если даже извиняюсь конечно но если даже с пиратки кто играет на мобильных устройствах бедрок зайдет тоже сможет проголосовать если зайдет на этот сервер даже с пиратки Гадите в оба и не пройдите мимо секретов. Тут можно найти сложные испытания, места, где можно повеселиться и мобы из предыдущих голосований. Тщательно спрятаны в разных уголках мира. Сможете найти их всех. Oh. Да, вот, здесь есть Эвей. Ну я слышал, что тут даже есть лютиковая корова. Например.. Вот. Если мы еще раз нажмем. Вы уже проголосовали, снифер. Дважды нельзя. А, еще поболтаем там. Сходим. Вот. Я заметил Раскаль. Это не враждебно, просто немного озернул. Он живет под землей и любит играть в прятки. Если сообщество проголосует за Раскаль, мы сможем сохранить эту игру в прятки навсегда. Я видел тут нового моба. Вот она в этой пещере. Это раскали. Он кажется дружелюбным. Если я его найду три раза, он оставит мне подарок. И он все время на вас будет смотреть. Какие прочее, как-то и... снифер то же самое. А это такое декоративное. Итак, сейчас что мы делаем? Э... Я предлагаю нам прокатиться на американских горках. Совершите экскурсию по миру и сгоните на достопримечательности. Из вагонетки можно вылезти в любое время, но как только вы это сделаете, вы вернетесь ко мне. Начинаем. В очереди на американские горки. Все, поехали! Ура! экскурсия по миру вот так вот такой вот мир что мы успеваем увидеть Не всегда такой мир встретишь, но все же, о-о-о-о, как оно, все круто. Как мы поднимаемся или опускаемся. Вот такие американские горки. Но я не буду вылазить, мы проедем по всему маршруту. И тогда мы вылезем. Я ударился, о-о-о-о. Наше здоровье восстанавливается. Прямо вплотную с словом лив проехали. О, о, о о как все. Все, конец. Спасибо за поездку. Все, следующий на очереди поехали. А мы идем дальше. Я в этот раз предлагаю еще... Парочку испытаний пройти. Так как мы голосовали за снифера уже. Я предлагаю стать единым целым с природой, плавая и поднимаясь по Снифер. Этот паркур средней сложности. Наступите на светящиеся блоки, чтобы установить точки сохранения. Не падайте на землю. Как только окажетесь наверху, дерните за рычаг, чтобы позвонить в колокол. Ну-ка посмотрим список. О все 00 ладно присоединяемся итак начинаем я уже играл так что у меня есть уже некоторый опыт но пытаемся снова какие какой рекорд у нас в этот раз будет Вот, побежали, побежали, пока не устали. О, та-та-та, та-та ударил в колокол. Ладно, провалились в воду. Идем так, дальше. О, -о, -о, -о вот так. Че-то не провалился. Так, идем. Вот. Здесь вот так. Тут разгоняемся. Тут тоже и идем наверх так такая справились за минуту 47 секунд. Э -э я предлагаю сыграть снова в надежде по попробовать быстрее, так как я за полторы минуту Минуту 34 самое быстрее мог. Так что играем снова. те <chilli> вот так тогда делаем. Да, ладно, ладно, ладно. А, в одну, в в А, все равно не получается. Ладно, падаем. Тогда делаем так. Дальше вот так. Побежали, побежали. Так, побежали, побежали. Вперед, вот так. Теперь видели, что почему не падать на землю? Ты теряешь попытки просто слепо отдаешь на землю оу а вот тут мы не упали на землю но вот так просто я не делал в этом поэтому как есть А, снова упал ладно короче у нас не получится быстрее но тогда можно попробовать еще раз вот и вот так я не спидранер но как-то вот так пытаемся как мы можем вот так так так так все побежали вот мы даже больше двух минут затратили все полоса препятствий пройдено второй раз правда затратили больше времени играем снова вот а я немножечко перестарался поэтому вот так видите дальше вот так Так. Плюс еще одна попытка. Ну, немного быстрее. Вот, минуту 38. Очень близко к рекордному. чуть еще раз. срезался, вот так, то есть зацепился, так, так, совершать меньше таких ошибок стараться по крайней мере но э, все равно же мы от этого не застрахованы так что они бывают случаются может даже без этого бывает никуда так что как получается конечно же но будем стараться вот О давай-ка вот так еще одна попытка у нас ну, затратил больше времени уже. минуту пятьдесят четыре давайте еще раз То так даже можно, не разб... ухранявшись. Ну, не везде, но есть места, где можно не разгоняться. вот тут мы снова вховали Было я и без... Когда пробовал играл, тоже. А, снова провалился, ладно. Знаете, тогда я, может, еще один раз сыграю. Надо было вот так разгоняться. А так потратил сколько времени. То есть вы видите ошибки, которые можно совершить. И будем надеяться, что вы их не допустите, если будете идти по моим стопам. А, -а, -а, -а упал. бежали и лезем наверх 2 минуты 10 секунд но ну, это не самый лучший результат вы знаете так снова играем похоже вы можете понимать что что ли это, это вид игры мне понравился больше всего почему-то именно его я играю больше чем а другие я там по одному разу сыграл и все а это я столько раз сыграл же прыгнул так так так лезем 40 хотелось все же еще раз mm. так так так так подлогнула но тут может быть потому что много людей на сервере играет задержка бывает такая даже на ту посмотрим как у нас получится ну минута 36 То есть с моим темпом-то мне не так просто быстрее делать и. Ну, хотя я думал все, но могу еще раз сыграть пару раз заключительных, в принципе. Попрактиковаться заодно. И вы посмотрите потом такой паркур, как если кто тоже будет такой паркур играть с нифера. Вот. Загнался. А может даже у вас будет другой путь немного примеру вы будете Хотя можно и паркур рассказа тоже но я не стал я уже этот играю на этот паркур Так, Ещё одна попытка попытка -а -а, упал. Основа снова упал. Одна. Но быстрее не получилось. Ладно. одна. Ну то пятьдесят Сыграем еще. даже кому-то понравится такая музыка так Ого! Сейчас может немного еще быстрее будет. Да! Новый рекорд я поставил. Минута 29. Yeah! Ну-ка. А, тут не показывает нас. Так, ладно. Хочу еще сыграть. Мне почему-то именно это понравилось. Не знаю. То, что в это я больше всего играю, но это понятно. Но вы можете другие играть в мини-игры. Никто же не против. Я просто не буду все уже показывать видео. Да, потому что оно будет очень долгим. И потому что, ну, и новые, чтобы рассказать о других видах, тоже уже не буду делать. А там получится не очень. Может быть. Хотя и тут это на любителя. Хотя, ну, может, вы получилось как получилось. Ну, ну, ну же решено было так. А забыл. А снова ладно. А почему то не получается разогнаться? Вот сейчас все получилось, правда. это делать вот так. Ладно. Что ж, сплоховал. Из-за этого ходит больше времени. Как вы видите <связи> <связи> всегда в голову, блин. побежали Ну, исследовать мир ну мы немного пробежались но если вы захотите у вас будет время вы можете сами если у вас будет на это время вы можете зайти на сервер и этим заняться я не, не получилось минуту 29 то есть еще быстрее и он 36 но думаю на этом хватит попытались мы, мы проголосовали вот тут отпрыгиваешь ну я вот вам показал что я знал но я уже не буду заходить другими игры бегать чтобы показать что показать что-то вам еще я думаю основное я вам показал А на этом мы с вами прощаемся надеюсь вам видео понравится Всем отлично провести выходные, там дали стрелу, стреляют нас, всем отлично провести выходные, как я уже сказал и, ну, и спокойной ночи.